Внимание! Данное видео создано ради проверки экспериментов в качестве ознакомления как документальное кино и ни в коем случае повторять за нами не стоит. А всем привет, с вами Тимоны и ребята! В этом видео у нас снова Гриша испытатель. Вы успели соскучиться по ним? Если да, ставь лайк, чтобы я понимал, снимать еще с ним рубрики или нет. то не в курсе, Гриша реальный испытатель. Так как только он проверил, что будет, если на строительную каску <гриша> на башке упадет кирпич, а потом еще и гирю на себе проверил, взрыв петарды на каску и многое другое. Смотри, с ним видео у меня на канале. А в этот раз, ребята, мы запускаем новую рубрику "Раскаленная лава 1100 градусов против". А как вам? Думаю, будет Круто. многие из вас подписались на мой канал из-за видео с раскаленным шаром да я давно их не выпускаю таких почему-то хейтит Но можете жмякнуть на голосовалку справа вверху если будет много желающих я верну эту рубрику потому что теперь у нас есть плавильня да это вам не горелки по 800 градусов плавильня реально стопроцентно натурально плавит всю до температуры 1120 градусов мы теперь и шар сможем раскалить и лаву сделать из меди а теперь наш испытатель гриша вам покажет чего чего же может спасти вас обычная строительная каска? Вы ведь замечали, к примеру, в новостях, что работники завода металлургии, где плавит металл, они находятся в обычных строительных касках, не в пожарах каких-то костюмах, которые защищают вас от обгорения или плавления, а в обычных спецовках, штаны там или куртка и каска. Обязательно должна быть каска. Да зачем же она, если вдруг на тебя, не дай бог, попадет лава, а ты, наверное, миха, плавишься и превратишься в уголь. Ну, мне так кажется. Я же хочу проверить все и узнать, спасает она вообще или нет. Подписывайся на канал каналы и погнали все проверять. Да, ребята, нашел новую прикольную денежную игру, в ней нужно открывать яйца с деньгами на сайте Эйгер. Тут еще есть клады Майя, руны и мафия. Мне ее посоветовали мои подписчики и попросили проверить. Сайт существует уже больше года, и что мне тут нравится? Просто за регистрацию они сейчас дарят 1000 рублей. У меня уже баланс 2000 рублей, я открывал клады Майя, и в принципе неплохо. Тут и отзывы много положительных, пока мне все нравится. Самая прикольная фишка, это вывод денег в течение минуты. Пока я записывал видео, я попробовал более дорогие игры, игры ограбления и мафия. И знаете, вроде бы неплохо повезло. Этого как раз мне не хватало на плавильную печь. Она просто стоит 50 тысяч. У них все выводится в течение минуты. И пока еще есть такая акция, нужно попробовать. Я оставлю ссылку в описании. За регистрацию можно получить тысячу рублей. Посмотрите там, почекайте, почитайте отзывы. Это возможность выиграть и позаработать. Короче, печь реально крутая, видите, она сейчас начала нагреваться, и зеленым показывает максимальную температуру, а красным эта температура нагрева, и как только будет 1120 градусов, тига, это емкость для лавы, внутри печи которая, станет ярко красной, мы закинули кусочки меди, много, около килограмма, так как только медь плавится до 1000 градусов. А, к примеру, лиминий расплавляется уже при 600 градусов. Так, Гриша уже готова, он немного волнуется. Еще бы, не каждый день на него выливается раскаленная лава в 1100 градусов. <сёк> Жесть. Как вы думаете, ему будет капздец или нет? Напишите в комментариях, только ставьте видео на паузу. Я думаю, просто нереально выжить после такого раскаленного дождя. Так, ладно, давайте начинать. У нас внутри просто раскаленный вулкан, все буркает, И оно же там желтое, максимально раскаленное. Обязательно нужно надевать огнеупорные перчатки и специальную маску и защиту. Так, все я готов. Давайте вылим немного лавы. Офигеть, он загорелся? Да, тут знает, дыра вроде бы, но пока, если честно, я не считаю это критичным. Думаю, при таком вытеке лавы, человек выживет и не пострадает. Будем считать, это маленький выброс на заводе случился, и Каскоб вроде бы спасла нашего подопытного. Давайте еще раз повторим и только больше лавы сделаем. Просто жесть, вы сами все видели, лава текла, и по козырьку, и горела каска, ее было много, посмотрите, это все застывшая медь, мы сымитировали вытек лавы на заводе, и теперь давайте посмотрим на Гришу, блин, да он цел, он выжил, на нем не царапины, каска все забрала на себя, а, нет, смотрите, это единственный ожог, который мы смогли найти на голове Гриши. Я считаю это не смертельно, и каска действительно может защитить вас от вылета лавы. Каска словно зонтик отбрасывала лаву в стороны, и теперь мне понятно ее применение на заводе. Короче, пишите в комментариях, на что нам еще вылить лаву, и лучший комментарий попадет в видео. 40 тысяч лайков и выходит новая серия. И не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.